если посмотреть в окошко сейчас есть что ли, уже вот вот вот прям туда видите вот сюда то этого демона можно увидеть он там сидит и бдит и бздит потому что знает что мы его сейчас завали ну не сейчас сейчас я этим обрубкам его буду собственно, весь стрим все три часа и валить поэтому я так давайте я жирный жирный жирный как поезд пассажирный а че тут кто-то умер что ли я ей напялил в итоге броню Серебряного Рыцаря, причем без поножей. А броня Серебряного Рыцаря без поножей, она как бы такая, как это, ну как, как купальник. То есть верх закрыт, а внизу вот такое значит, белье. Ну короче, ладно, я вращение, я знаю. Ну что, поехали от мудоху, в смысле это, <клышленные> ликвидируем. Так, первое правило бойцовского клуба... Ну, первое правило а, того, кто играет в Dark Souls, поговори со всеми персонажами в храме огня. Если нет перед тобой храма огня, говори со всеми воржули. А, ты, например, любил бы физику. Ты был бы отличником. И знал бы все. Стал бы великим ученым, а вместо этого ты сидишь и смотришь мой стрим. Какие вот дела. Наконец-то стал тебя на стриме. Да? Я такой неуловимый весь. Спасибо. Ребята, а кто колдун? Я вы? Я у нас по чайнику получил. Так. Ну что ж, я как истинный маг начинаю... Ах ты, козел ты. Да пошел ты нахер. че ребят, совсем неосторожно себя веду, извините. Ну потому что это моя вечная проблема. Я на стриме, я либо играю, либо разговариваю. А молчать на стриме, ну это не химильфо. Так, сейчас тут будет одна гнида, точнее, крыса. Но ну, в принципе, она и технически крыса, и по характеру крыса. Самая настоящая. Она отраву вешает, и надеюсь, мне сейчас удастся ее с двух пинков убить. Ой! Я сейчас хотел изящно увернуться, извините. Я, наверное, как не хил, сейчас вообще работает. Точняк. По-моему, даже не хил работает изящнее. Надо было сделать персонажа толстым, как Бенни Хилл. Хотя, наверное, таким толстым, как Бенни Хилл, ни одна игра его сделать не позволит, кроме разве что за Симс 3 или 4. Так я и не говорю, что вы должны вторгаться. Блин, какая попка, охренеть. Вот так и будущее галять, да? Надо еще музыку включить. Ты агрегат, Дуся, ты, Дуся. Агрегат. А, ладно. Я же маг, я должен быть... Ах ты, ах ты ж, ёп! Хотел сказать, я должен быть смелым. А вот только кто, ребят, после этого? Идиот! Это Dark Souls. Тут нет места смелости. Тут есть место расчетливости. О, еще одни труселя. А Вот, а вы говорите, что он бронеливчик! Объективация женщин. Так это чисто мужская объективация. Это же объективация мужчин в компьютерных играх. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, надо было женщину брать. Точно стрип Можете наиграть музыку. Та-да-да да -да, -и да Ладно. Не затем сюда мы шли. Не для того мы в лордран на вороне летели, йоу. Во-первых, тут один <педрило>, педрило притаился. Он меня всегда бесит. Потому что у меня всегда задницу в мою, этот вот мою прекрасную задницу на шпиговой болтами. Так, теперь можно уже и в домик. Раз я купил ключ, значит, я теперь тут, тут официально живу. Так что, ребят, заходите в гости вот сюда. Вот. А спать буду вот на печи, как русский Иван. Собственно, опять щельм. На черного я пока нападать не буду, а то вдруг меня засудит, потому что он черный. Это была шутка, можно смеяться. Ах ты, гнида ты, паскуда. Ребят, как думаете, успею, не успею? И мне, в принципе, этот меч из-за ее жопы, из-за ее, вернее... Хвоста как бы и не нужен, я не воин. Ну, ай! Погнали. О, шопа! О, ты ж... Ш... О, хорошо. А звуки, наверное, издают такие, как будто только что сходил в туалет, да? Извините. Слышите, по-моему, просто она заглючила. Она, наверное, тоже удивлена, что 1300 человек смотрит. Если я правильно помню... Да сдохни ты, гниду, в чем проблема твоя, а? Но если ролик собирает так много просмотров, то... Этого дела не понял. Это сейчас что было. Э, ты должна меня ждать во второй части! Крыса тыловая! Животное! Сам придумал. Ну давай, мужик. Мужик. Нида. Алкаш! Пошел нахер. Козель. Нажми на левый шифт ты будешь целиться. Ребят, я играю с джойстика. Блакбирд, черная борода. Здесь поклон. Это не поклон, но я показываю на луже крови, мол, сейчас он будет там лицом. Ага, да. Зацените, у него уже парма. Давайте просто поскорее умрем, да? Что ты имеешь против голого бомжа? Гениально. А с другой стороны сам просил, сам получает. На И ты не уклонился Хадулкин Смотри-ка, он и правда не уклонился Но это вообще нечестно. Так, нет, никакие, ребят, запомните Никакие абсолютно вещи не берите Аааа, -а -а, расстрельная команда КПСС Ну что это такое, ребят Все, давайте, пусть меня за за застрелят вот, Он просто не хочет э, драться Он не хочет меня добивать Давай, мужик, добейся. Ты уникален и крут. Скажи, пожалуйста, как <связать> относишься к осилинной раме в 40-к? Твою... <связать> Какая серия, я прослушал Вопросы, <связать> Ой, кабаняра. Что убивать друг друга нельзя, что это грех. Но это же мы-то этим занимаемся. Ах ты, крыса, ты тыловая. Я забыл про эту пидрилу. Говнюк. Ай, ай! ладно, все равно надо было сдохнуть, так или иначе. В тему книг Повархамер. Тебе, как любителю колдовства, следует попробовать книгу из Изнанник. Не буду я пробовать книгу. Я не ем книги. А если ты дошел до Дуэнного клуба, то вообще тебе будет хоть жопу и. Как жуй. же хочется сейчас в ДС поиграть. Должен держаться. Богодарствуй, но ты считаешь, что уже играешь со мной. Считаешь, что вот этот вот мужичок, вот этот вот, со сладкой жопкой, это ты. Так, а куда, в принципе, я должен дальше идти? Я не помню. а В город! В город! Знаете, что? В жопу этот город. Мне он вообще не нравится. Лес мне нравится больше. Там эти лягушки, которые делают так. Наверное, сейчас неправильно их изобразил, но они такие, знаете, веселые. Я, я ж когда звуковые файлы вытаскивал, я их все слушал. Блин. Я их все даже сохранил. Цел и Хидрюм, батон. Короче. К чему я веду? Короче, давайте сначала сходим в лес и заполучим уголь. А сначала мы сделаем перекур Слушайте, ребята, я сейчас подумал А лунная бабочка, это, конечно, замечательно Но, по-моему, Рикерт кует магической. То он, он же волшебник-кузнец Блин, лоровец хренов И никто меня не... Да, ты ты что творишь, скотина? Кусок дерева, блин Так, стоп, если Если Рикерт-кузнец волшебник То наверняка волшебство закаливает, то он А на кой хер я в лес поперся? Пошел в жопу этот лес Честно и кусты тут идиотские вот эти. насажали всякого говна. Жизнь спокойно пройти нельзя. Что там написано-то хоть мне просто вот любопытно. Типа там... Лес впереди! Ох ты ж, хер ты моржовый. You got them right. У Рикерта сразу можно точить магию, да? Вот, собственно, я это и спрашивал. Давайте тогда сейчас попробую сбегать. Немножечко хотя бы проточить. А я все души потратил. Херам... Как говорят, был, был такой мудрец, а Марк хуям. Вот я к нему, как говорится. Ну ладно. Не зря я мечта заточил. Даже не думай. Господи, как же тут медленно ножички летят. Ах ты Ах ты ж ёп... Вот это я увернулся. Вот это... Вот это стиль бы не Традиционно это как? Традиционно это так, что без извращений, типа, там, закидать его через туманную стену. Зачем это это неуважение к капра -демона. С другой стороны, я его и так не уважаю, нахер у мне ногу, придурок. Но все равно. Не для того его Миадзаки лично рисовал. Или, если что, я так шучу. Я понять с ним лично, он рисовал, но лично. Ах, ты ж крыс, ты Ну, в принципе, то, что собаки-то мерзкие существа Dark Дарк Соус, это понятно. А что, собственно, я мелочусь У меня же есть щит нормальный. Рыцарский. Ах, не то, не то, не то, не то. Не та ячейка. Блэд, довольный. Ты где? Э, все, все, все. Крыса. Ну, крыса, ну, крыса. крыса. Все. Ах. О, кольцо. Нихера себе 20 тысяч. Да ты еб... Добрый ты человек. Пошел ты нахер. Я на не хочу я про Логана слушать. Я его лично встречал. В общем, так как я сейчас грохнулся, я грохнулся не должен был, потому что там надо было проехать по краю. А я поехал посередине, да? Как у нас в детстве шутили, кто посерединке, у того кое-что на резинке. Вот. Высокоинтеллектуальный юмор, я знаю. Это. Блин, я подумал, что это уже Кирк. Да, это первый дарк. Да, на ПК играю. У меня нет дарков на консолях. Да и как бы зачем? Если кто не знает. Я пошел. Так. Во-первых, эти Василиски меня бесят. Во-вторых, -во -во -во моя кошка просится, чтобы я ее выпустил. Извините, если я не выпущу, она так и будет орать. Ох ты ж мать твою нет! Еб. А! потрясающе <смех> Когда вопрос Я еще и проклят. ёб твою налево! Я совсем забыл про эту механику. Спасибо, ребят. В конце концов, когда ты бомж, у тебя есть какая-то такая свобода, тебе ничего терять. Давайте побыстрому попробуем пробежать заодно и посмотрим, кто за нами последует, а кто нет. Может, это вам потом понадобится. Это такая. методик методика спидранера. Это крыса. Ну, в принципе, и... логично она реально крыса. Я имел в виду в плохом смысле крыса когда они выглядят так, что она в любом смысле крыса. Так. Не преследовать. Не преследовать Крыса. Игра отвал башки. Согласен, есть такое. Шаг влево, шаг правый, твоя башка отвалилась и валяется на полу отрубленная. Или тебя сожрали, или ты куда упал. Либо, либо по-моему, у него же как раз-таки, сука, купить спамят, мразь, спамят, Купить у него этот э, камень очищения. Ну, или, разумеется, можно его найти. О, как замечательно. Появился! Мерда. <говорящий> что да. да. да. да. А вы говорите, блин, Арнштейн и Смол. Крыса? Крыса, вот. В чем сила-то? В чем сила, брат? Сила в крысах. Вот вот, вот в этих вот мерзких, поганых, глядых крысах. И в ящиках, в которых прячется крыса. Вот наверняка здесь прячется крыса. Нет? Даже странно. Так, по-моему, здесь должен вторгаться кирк. А, нет, здесь вместо этого крыса. Я думаю, что это, Зами... это сказать... Замена Кирку вполне достойная. Да, вот что значит давно не проходить Dark Souls. -Edit? Ну да ладно. Не херныть. На самом-то деле все в общем даже неплохо. Ушел в глубину норм парень, вернулся Ребрариум. Сурово. Ай жопа, не жопа, а то, что обычно из него выходит. Ну, согласитесь, очень похоже. В принципе, их убивать не обязательно. По-моему, если память не изменять, здесь я не уверен. По-моему, из них попадает этот э, зеленый титаник. Зеленый титаник. та -та, та та та та та Кажется, с ним надо поговорить, чтобы он. Ага, нет, все чтобы он потом пошел в этот э, храм огня. Причем не как нормальный человек. На лужайку к остальным. А в самую, блин, жопу, до которой еще допрыгнуть надо. Мне показалось, кто-то бродит. Ну, скорее всего, это надо мной. Надо мною небеса. Кеды полные песка. Так. Да, кстати, вот тут тоже шорткат. Так сказать. Можно будет потом, собственно, сюда и сигануть, и не уеживаться, да? Так и сделаем. Только я, правда, не помню, куда оно ведет конкретно куда. Помню только концептуально куда. Вниз. Мужики, вы чего? Ах, вот, казалось бы, слабый, на вид хилые, медленные, но как начнут размахивать своими елдаками железными, так все. Хоть стой, хоть падай. Можно попробовать поставить знак рядом с Капрой и помочь человеку убить, его и вы получить за эту душу и на эти души купить камень. Но это слишком сложно. Эй, мужик, ты куда? Лох. А -а да, вот. Япона мама! Вот от деревни обдираловка. Ё-мою! О господи, боже мой! Ребят, нет, ну вы видели, а? Ну это, вот, короче, пока я жду призыва, я Почитаю чат. Это просто пиздец какой-то. Ты посмотри на это, а. Сейчас я весело проебу все души. Знаете что, ребят? кажется... Ой, блядь. Что за пиздец-то творится? Кажется, пора этот щит вообще убрать. Он мне... Он меня только загружает. Принц Лотрик и Фрея, любимая герцога. Лучшие красавицы Дарк. Между прочим, Принц Лотрик настолько похож на женщину, что его даже озвучивал тот же актер, что и Гвиндолина. Знаете, я, кажется, разгадаю загадку, я орк. Я долбанный орк из Вархаммер. У меня все через жопу, и мне нужно просто-напросто покрасить э, интернет-кабель в красный цвет, чтобы перестало лагать. Потому что вот у меня даже рубрика «Танцы с бубном». То есть не, как там другие называют, «Техногик», там что-то такое. Нет, «Танцы с бубном». Потому что как иначе я могу хоть что-то вообще здесь наладить. Ну ладно, ребят, давайте уже продолжать играть. Со, со слезняков чумном по 5 падает. Ну вот, значит в чумном его раздобудим. Сейчас не буду бежать чисто фармить. Это будет, наверное, скучновато для вас. А я думаю, я и без этого как-нибудь уж управлюсь. Маг я, в конце концов, олег тоже. Железяка мне на что? Она мне для красоты, чтобы другие боялись. Те маглы, которые не понимают, что магия круче всяких железяк, да? Поэтому возвращаюсь. Сейчас я бегу в Храм Огня. Зачем я пошел тут, спрашивается. Я заговорился, я уже много раз говорил, еще раз повторю, что я либо играю, либо разговариваю. Совмещать мне получается, откровенно говоря, плохо, поэтому извините, я буду тупить, но и играть так, как не играю в принципе сам для себя, то есть буду нуб-нубом. Не скажу, что я прям в одиночку прям всех тут нагибаю, нет, когда как, конечно, но и опять же настолько вот тупо в стенки и головой не утыкаюсь по полчаса, так что просто знаете это как факт. Примите, вернее, как факт. Продвигайся, как видите, очень медленно, кратчиво, вдумчиво. А все почему? А все потому, что я уже к этому моменту на самом деле заблудился, извините. Здравствуйте. Извините, что тревожь ваш покой. Нехер тут вообще стоять. А, вот. Так, все правильно. Я правильно иду. Вышел к нужному месту. А, давайте, как это... Как мой друг любит в э, в таких случаях. Мол, это в стиле Ace Meagal, да? Проходить Dark Souls. Вот, например, вот тут. Айн. Просто любопытно стало. Слышал ли ты про игру Undertale? Рай. Undertale, слышал. Я ж не глухой. Очередная моя божественная шутка. Так. Сейчас надо их обмануть. И как-нибудь перебраться на ту сторону моста. М -м -м, ну и бог с ним. Подумал, что тирец. Я просто не знаю, сейчас он, так сказать, в ходу, не в ходу. Я помню, что он в тюрьме, кажется, был. Я Внимание. не знаю, может он сейчас только... Шутка умеет. в студии. Полы Давай. спрашивает Полова. Паэллы, какова твоя профессия? Ты вань, не Отвечает Паэллы. Яма, а... Ха, ха, ха. Отличная шутка, сэр. Я занесу его список золотых шуток этого стрима. Честно говоря, пока это единственная божественная шутка. Так, этот седьмой, да, я правильно посчитал? Семь друзей Оушена. Семь скелетов Пинвилла, Вот. Хорошо, что их не один, честное слово. Падение впереди. Ну, хотя бы написал, куда падение. Нет, ну я понимаю, что тут не напишешь, но все равно. Типа там тяжелый враг впереди, или там жопная боль впереди. Хотя, в принципе, это синонимы в данном случае. А, да-да-да-да-да. Здесь тит титанитовый демон и тут, кажется, рыцарь еще, да? Черный. В смысле, афроамериканский рыцарь, извините, пожалуйста, ребят, не баньте меня. Как это, в Твиче говорят, я осуждаю это. Так, а ты чё, Особое приглашение ждешь? Вот. Ай! Это кто? А, откуда? Ты что тут надо? Надо у меня до момент. Так, он у нас тупой, да я забыл. О, кто у нас тупой? Я у нас тупой, ребят. Я поздновато вспомнил, что у него чувствительность звуковым приманкам. <кхе> что там с них? Может, что-нибудь полезное упало? Типа фальшион, у меня же их нет. И что это такое? Те кнопка. Что за футбол? Садомитский. Понятно. Опять какая-то хрена-то творится. А, подождите. Что это? Понятно. И что, стоило на того гоняться за ним? Мяч, блин, футбольный. Так, дайте-ка я посмотрю еще раз показатели. Что показывают показатели? Показатели показывают факт, Но в том смысле, что пока все хорошо. Пока. Неприятный, поэтому... Так, тихо. Сейчас на секунду услышал свой голос. Какой же он странный. Я прям даже не знаю. Но Это, это сейчас было обидно. Ладно, давайте я его классически обманул просто за такое набругательство над моей головой. Так, как его правильно заманивать? Вот сюда его, да? Вот так вот встаешь. Можно его немножечко подразнить, мол, слышь, кусок недоразумения. Че ты орешь? Я вот не помню, они возрождаются или нет, но летать они точно не умеют, так что это нам на руку. Стиль прохождения. Э, кхм, извините, стиль прохождения называется мышь. С тремя э", Мышь. То есть, пара, тройка попаданий, и ты отравлен. К счастью, те, кто ими стреляет, видите, э, урон токсином полностью блокируется, и урон ядом, по-моему, тоже. Насчет яда не уверен, но вот насчет токсина сами видите, да? То есть, вот, смотрите. Хопа, да. О, показал, называется. Ладно. Как говорится, сам себе злобный Буратино. Конечно, кольцо злого глаза сейчас замечательно работает. Позже мне придется его снять, потому что я направлюсь в говно. Ну, то бишь в трясину. А в трясине без кольца ржавого перемещаться невозможно. Ну, то есть, возможно, конечно. Но раз я его специально взял и... Ради этого на мне посидел жопой демон-прибежищный. Несколько раз этот блуждающий, да? Хотя он вообще не блуждающий, он заблудившийся на самом деле, деле в оригинале. А, ну, короче, не просто ж так я настрадался, как последний Нострадамус, да, так что надо будет этим воспользоваться. Меч с хвоста верно, почему не возьмешь? Зачем он мне нужен? Ребят, я маг. Возможно, до сих пор еще не поняли из названия стрима, из того, что я как бы тут с волшебством бегаю, но я волшебник. Мне не нужны мечи на силу, на ловкость, на силу и ловкость, на веру. Я кальдун. Макс, стихи говна, как говорит мой друг. Ну, вы знаете, вот эти каловые элементали, там бросок какашки, мои любимые заклинания. Ну, благо, всегда есть возможность э, переключить YouTube и включить какой-нибудь корва! Не жуткий и не унылый. Господи, кто ж так строит-то? Равшаны джумшут. Наверное, из местных. Такие же придурки. Надо было мне сюда не идти. об этом я уже говорил, но это теория, ее можно оспорить в принципе, как и очень много. А так и что это такое? Слушай, мужик, ты совсем что ли охренел? В очередь сукин здесь. Эх, а там же сейчас этот хер. На. Кавабанга. уи Вот что называется Акуна Матата, да? Кстати, я их раньше принимал за Буратин. Как выяснилось, нет тут ни не буратина просто у них... Специфическая униформа, они в какие-то пеньки диодские наряжены. Давайте-ка фасон сменим. Ненавижу этих комаров, ребят. Они, как и положено, комарам из реального мира проникают через те щели, через которые, казалось бы, проникнуть ну, просто невозможно. Вот куда вот он сейчас смылся под текстурку, скотина? Так что в чумном городе на секунду даже задерживаться нельзя. Но я решил сменить фасон, и ничто меня не остановит что. Ладно, давайте не буду выпендриваться, просто заклинаниями же ее забью. К счастью, NPC не особо-то умеют уворачиваться от заклинания. Они умеют парировать ее щитом. Точнее, не парировать, а прикрываться щитом. Но щит 100% от магии, конечно, не защищает. А, прям в чайник. Мм, какая попка. Ладно. Опа! Опа! Ребята! Сука! Крыса! Гнида! Вы понимаете, что вы сейчас стали свидетелем уникального события? Эти существа имеют крайне низкий шанс появления, то есть не все о них в принципе знают. Я о них рассказывал мельком, даже скриншота нормального в сети в принципе не существует. А вы сейчас... Ребят, те, кто попал на сегодня на стрим, те просто победители по жизни, но в хорошем смысле слова. То есть... То есть... Вы теперь можете просто прийти, не знаю, на канал к мистеру Кэту и сказать, вот ты, блин, клоун, а мы видели реально уникальное создание. Ну ладно, это я так просто глупо шучу, но по факту, шутки шутками, но это реально было уникальное создание. То есть эм, шанс его появления, причем их четыре типа, шанс его появления там то ли 12%, то ли вообще 1 12% и как-то так. В общем, там очень очень должно повести, чтобы его увидеть. Давайте смотреть заставку. Вот. Забил колокол. Забил тут. Забил там. Звон стоит такой, что слышно даже в крепости Сен. У великанов заболела голова. Они с пахмелуги встают и дергают за цепь в надежде, что боль пройдет, потому что Потому что они же тупые. Хотя, возможно, они знают, что тот, кто звенит, сейчас придет сюда. И они просто хотят мне отомстить за то, что я их разбудил. В смысле у меня нет яиц? Слушайте, я как-то стесняюсь сейчас демонстрировать все-таки все правила Ютуба. Зато у тебя, я смотрю, яиц слишком много. Ты бы хоть, не знаю, помылся. Что было бы, если бы Вендрик поверил дымному? Прогнал бы на шандру. Но события пошли бы по-другому. ребят. откуда же я знаю, что там было бы? Если бы у бабушки был мужской половой орган, она была бы дедушка, Я это, согласитесь, концептуально уже совсем иная форма существования, правильно? Я не знаю. Надо бы у Миянзаки спросить. Прикиньте, вы к нему ночью и так. Слышь, Миандзаки, а что было бы, если бы вентрик, короче, поверил бы дымному и выгнал бы на шандру? А он такой, бля. Э, как там, по-японски будет, бля, ксо? Да. И, короче, вызывает стражу, там выходит самурай, и тебя просто рубит к херам собачьим, потому что нехер врываться людям в дома ночью, еще в Японии. Влияние Мэдда на кого? Влияние на меня, что ли? Не знаю, я с Мэдисоном по очень многим позициям не согласен совершенно. А если наша позиция где-то совпадает, получается, что... Ну да, в принципе, мне то же самое про Пучко Говорят, что когда вот э, выходит так, что моя позиция с его позицией совпадает, мне говорят, что вот, типа, там от Пучков понахватался, и вообще ты его копируешь. Ну, конечно, ребят. Те, кто живут в среде посредственности и сами являются посредственностью, они считают и всех остальных посредственностью, не способны что-то свое производить и не способны быть уникальными. Поэтому они, они сами всех копируют и считают, что другие тоже всех пытаются копировать и подражать. В первую очередь, конечно же, им, только они в этом никогда... В этом, вернее, никогда не признаются. Ну ладно. Ребят, хватит философствовать. Хотя... Блин, да что ж... Что ж такие просадки-то дикие? Смотрите, 30 FPS... Что происходит вообще? Ребят, нет, ну это... Не, ну это просто... Это просто что-то невообразимое. Я... Я как будто в сло играю. Что это такое? Что за бред? Ну, традиционно, я хотел приначале сказать, давайте помолимся амнисии. Но... Видите, не, не сказал, и поэтому, походу, амнисия меня теперь не любит. Давайте-ка я прыгну куда-нибудь, не знаю, в храм огня, а то просто это слово уже бесит. Чувствую, сейчас придется вообще... Запу... А куда перенесусь-то? Я ж не могу никуда переноситься. Мне, ребят, извините, походу придется комп перезапускать. Простите, подождите еще буквально 5 минут, это ненадолго. То есть можно, да, можно здесь вот спуститься по лесенке, а можно как пробежать и перепрыгнуть и собрать лут. А, да, вот здесь, кстати, это мерзкое место, что здесь потом можно и не запрыгнуть даже, в общем-то, вот видите? И в ремастере, заметьте, это не исправили. То есть вот, опять же, миллион багов. Вот видите? Вот сдохнуть Dark Souls из-за глупости, это одно, это же Dark Souls. Сдохнуть Dark Souls из-за бага, извини, это уже здесь нечем гордиться. Ну то есть все, я сюда проникнуть уже не могу и это бред Потому что надо сверху там пропрыгать По лианам этим, да Не лианы, а ветки По веткам При этом, конечно же, не промахнувшись И не набернувшись тут с высоты Это вообще обычное дело Тогда и, и в полость попадете И скорее всего и... Блять Ой, Вот так вот и живем, да Й! А, нет, смотри. -ка. Пиши на весь экран, что это ремастер. Я тебя уверяю, даже в этом случае они будут спрашивать, ремастер это или нет. И это не будет приколом. Они всерьез будут спрашивать, ремастер это или нет. Потому что люди. На блюде. Ну, серьезно, вот. Как сказать. Не хочется никого обижать, да? О! Так. Так. Давайте попробуем это взять. Но, с другой стороны, откуда же они все-таки... Откуда то они же все-таки берутся массово, которые приходят и задают глупые вопросы. И, и ладно бы глупые. Глупые я тоже задаю. Но тупые. Причем, очевидно, тупые вопросы, ответы на которые также очевидны. Не здесь. Вот. И поймите, что... Для... для блогера многие комментаторы, они обезличены. Как, собственно, и блогеры для комментаторов тоже обезличены. Вы нас не считаете за людей, потому что мы для вас развлечения. Мы вас не считаем за людей. Вы для нас просто как такой а, коллективный разум. Просто потому, что вас слишком много. Поэтому, когда 500 человек спросят, а что это, блин, за ремастер, ты уже автоматически начинаешь злиться на всех. Не потому, что ты такой плохой и зазнался, потому что ну, это... психика пытается защитить себя от этого маразма. Ребят, где этот обрыв-то? Так, значит, получается вот здесь. Ага, а ага, все, все, нашел наконец-то. 10 кругов уже нарезал. Так. Эм... Так, надо вот... Надо вот... Сюда... Шмяг. Зашибись. Кстати, тут не стесняйтесь использовать белый титани. но ну, мне нахер не нужен, но, впрочем, чем бы и нет. Здесь в а, HP не стесняйтесь использовать а, заклинание медленное пад...» не, падение. медленное падение это вообще моравинт. Заклинание на мягкое падение, мягкое приземление, как это. Шмяг. Грибочки вот. Маленькие-то ладно, но когда я встретился с большим грибом, и когда у меня с одного удара он просто вот просто нокаутировал нахер, это было весело. А вот это было по-православному, так сказать. Кстати, вот он. -вот. Хорошо, грибы хоть бегать не умеют. Большие, в смысле. Они медлительные и в этом преимущество. В отличие от мелких. Поэтому лучше сразу сначала избавиться от мелких. Не вздумайтесь недооценивать. Два гриба и тебе тренда. И, кстати наркомании, честно, никакого отношения не имеет. С другой стороны, глядя на то, как я сражаюсь с грибами э, внутри полого дерева гигантского, вот, если кому вот так вот сказать и сказать, что к этому причастны грибы, да? Да он явно подумает не про компьютерную игру. Паттерностер. Да, кстати, здесь, наверное, стоило бы взять шит. Гидра, кстати, летающая, если что. Она не Лернейская, у нее крылья, она потомок драконов. И сучка! У меня банально заканчивается Эстол. Сейчас я его обновлю и вернусь. Снимай одежду и беги. Да, кстати, действительно, давайте к снова пока сплоем стриптизера. Да. Смотрите, какой, как, какой я мускулистый. Прям как в жизни. Шутка, шутка. В жизни я... Вот знаете, я сейчас в Борисово Син-2 играю за скелета. А, ты, если с него мантию снять, вот это вот я в жизни Короче, надо от этого всего Уворачиваться и как-то стараться Целиться буквально угад. Вот магу тут приходится сложно Вот лучник какой-нибудь Дрючник Ах ты ж Ёб твою мать Что-то такого за ней не помню, извините пожалуйста за мат Ну ладно Ну-ка, хватит мне выносливости Давай, давай, мразь Мраз. Давай. Ебать. Ай, как надоело вот это вот. Ну, конечно, чем меньше голов, тем проще ее убить. Ду -ду -ду -ду -ду. Хотя вот здесь, конечно, уже, блядь, так сказать, попроще, ага. Кстати, ребят, не зазнавайтесь, вы сейчас можете легко очень утонуть. Когда она делает кусь, мне кажется, она ближе подходит. Тут, кстати, ребят, резкий обрыв. Тут нету никакого мелководья. Блин. Как вот ее убивать? Можно, конечно, попытаться мечом. Ага. Чувствую, мне сейчас придется убегать резко. Трепеща. Надо что то там, не знаю, разжечь. Костерчик, блять, немножко, что ли. Понятно. Да давай, что ли ты. Ну, вот так попал, спасибо. Вот в этом тоже есть момент скривизной игры. Я бы... Понятно. Все, ребят, я проваливаю отсюда. Что ты, еберный балет, бред какой -то.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 Тебе не, не, не хватает навыков, он не перехитрает тебя. Дело в том, что ты просто попасть по нему не можешь. Не потому, что он супер ловкий. А потому что у кого-то руки супер кривые. Не у меня в смысле, а у тех, кто это вот программировал все. Привет. Здорово. А ты ж смотри, я даже так умудрился промазать. Господи, ну какая же это. Как, какая же это хрень. И кстати. Такой босс ведь есть на, на этом озеро темных корней. Но там хотя бы можно дострелить до тела гидра. А тут... А тут, походу, нельзя. Чёп твою мать. Ну, -мо, ребят, это просто маразм. Я не знаю, мне сейчас просто плюну и уйду. Давай, что ли, ты попади хоть куда-нибудь. Ну что это такое? Вот вы видели, сквозь голову уже прошла. Что это вообще было такое? И, блин, лучше бы это был реально сложный босс какой-то. Лучше бы она, не знаю, там летала по всему этому. А, била там тебя хвостом. Заманила бы... Бля, пиздец какой-то, сука. Это не босс, это говна кусок. Где надпись, вы погибли? Вот. Ой-ой-ой. Бери меч. Да мой меч, он... вы видели, я мечом бил вообще никакого... О, бля, красавец. Ну и перст. Ну, давайте по старинке вот так сделаем. Да, вот смотрите, когда голов много, можно прям смело брать большую тяжелую стрелу и палить наугад. Обязательно куда-нибудь попадешь. Шмяк. Потому что хитбокс у головы, ну, не самый. Ёб твою не самые правильные. Давайте проверим вот здесь. Нормально мне? У... Укроет ли меня здесь? Понятно. Укрыл прямо. покрывала. Блин, я планировал быстро все сделать. Да какого ж ты повернулся-то? Ёб тебя налево! Так, вроде пока живем. Уклоняться лучше на всякий случай. Да, э, э, вот это да. Вот это сейчас было. Просто. Это бред просто, еб твою мать. Кстати, еще именно и поэтому и рождается э, вывод о том, что Dark Souls дико сложная игра. Она местами дико кривая. Вот в чем проблема. Это сейчас, блядь, что было? Попробовать мне сейчас только сказать, что... Она какую ну в атаку придумала. Ну? Но... Твою мать, да вы что, смеетесь? Ай, как дела? Как Сажа бела. Посмотри на мою рожу. Посмотри, посмотри. Скажи мне, как у меня дела? Я к чему это веду? Не к тому, что вы там плохие, что-то такое. Нет, безусловно. Просто кинуть кличи, когда типа «я, я хочу». Вы хотите, вы не представляете, что это такое. Это тяжелая работа, ребят. Это очень тяжелая работа. Тем более со мной, потому что я... Ёбаный в рот! Я прошляпил гриб! И поп поплатился за это. Извините. Потому что я, ну, я к, себе, я к себе высокие требования предъявляю, и, соответственно, к другим тоже высокие требования предъявляю. О, жир трест. Жирный, жирный, жирный, как поезд пассажирный. Вот, и поэтому а бы как озвучивать я вам не разрешу. Я буду требователен. И проект этот долгий, он может растянуться вполне на год. Если я скажу, что вот, ребят, мне сейчас хоть усрить, мне вот э, нужна запись ваших голосов, и качественно при этом... Вот. И у меня не будет никаких, никаких рычагов э, давления на вас. То есть я не, не могу сказать, так, знаешь что, мне пофиг, там, лень тебе, не лень, там, э, вписка у тебя, не вписка, там, да. Ты согласился? Давай иди. Так как я вам не плачу, у меня может вполне сказать, да пошел ты нахер. Вот. И я ничего сделать просто не смогу. Не такой уж и мощный, поэтому я им стараюсь не пользоваться. Ну что, ребят... Поем песенку все выше и выше и выше. Давай. Давай. Ить. Ах ты ж ни хрена, я уже хотел посмеяться над ним. И далее, да? И что творится, ребят? Ну, все равно старые песни постепенно уходят в прошлое. Ну, в принципе, это нормальное явление. До конца они никогда не сгинут. Вот это ты место нашел, чтобы сдохнуть, мужик. За лицо как схватилось. А, это он за голос хватился, типа, ёпты. <смешно> да, примерно с такой вот, с таким вот восклицанием. Ну, в принципе, с таким же восклицанием я тут тоже ходил. И ты жоп, с ручкой ничего не видно. Так, еще хуже. Понятно. Нихера, непонятно. Ам... Так. Так. Наверное, сюда. Ай, нет, ни хера. Еще, ребят, попробуем. Ой, <клес> Неприятность. Ариандль не отец, а мир. Блин, мужик, ты еще лох, что ли? Лор не знаешь, да? Ариандль это как Иван Федорович Крузенштерн. Человек и пароход. Это и мир, и... Художник мира. то есть. А как я там он вот, наверное, просто увидал ящерку и как-то вот. Да. Ну и ч, это такое. Ой, понятно. дайте я вот так сделаю. Вниз иди, борец. Зачем мне вниз? Прыгай на соседнюю ветку. Кстати, да, я думал. Просто не уверен, что переживу. А куда я там особо прыгну -то? Давайте попробуем вот на эту. Ебать! Ну да, спасибо, ребята, за совет огромный. Ладно. Убегу, лечу, утоплюсь. Но на тебе никогда... Ах, твой крыс ты, Еще и уклоняйтесь. Ну и хер с вами. Все равно это тут бегу. Ах, ты... Блин, да сколько ж вас тут жирует? ё мою, Все, уже развелось тут, блин! <музык> да ты что, скотин, неграмотно, ч ж так прям вот не терпят тебе подохнут, баран, тупороги? О чем бы еще вам таком рассказать? О! Здравствуй, пятно! Ой, господи, ёб твою мать! Чё делать? Как думаете, вот туда допрыгну? Угу. Блять! Ебись ты в три прогиба, а! Это просто пиздец какой-то термоядерный. Сука! Кривая игра! Вот честно, кривая! Вот в этих моментах она дико кривая. Вы меня, помните, спросили в прошлый раз э, рассказать о ее минусах. Вот, ребят, демонстрирую вам один из минусов. Вот это вот момент дико кривой. Просто вот пиздец какой кривой, извините. Поэтому в жопу эту тяжелую говно вот это вот, да, я вот так вот сделаю. И то не факт, что спасет. Так. А, да-да-да-да-да. Да-да. -пока, Пока склероз еще не взял меня за яйца, да, давайте я уже... Вот так вот. Главное, чтобы мне сейчас опять, чтобы, чтобы у меня сейчас опять получилось забраться. Вот тут, кстати, вот, э, могли бы ввести, например, такое гениальное. Ну, это просто выпендривается, потому что, ну, могли бы додуматься, ввести быстрый подъем, например, по лестнице. Так, как я стоял, вот так. Нет, я одной рукой при этом бил. Я пытался достать до. Да. При этом на мне был скастован вот этот вот замечательный башмак. Видите, ребят? Видите, да? Ремастер, сука! Ремастер! Я уже ненавижу это место. Ребят, вот ваша там развилка, тут развилка, вы у себя в голове представляете? Вы все понимаете? Я ваша, я вас нихера не понимаю. Так что даже не пытайтесь, наверное, не надо. Так еще больше запутайте, все А, обожите Что там сейчас, что-то сверкнул Там сейчас, что-то сверкнул Это просто у меня уже маразм Не исключено А, нет, смотрите, вот она. Если я сейчас промажу, я кого-нибудь убью Ах ты ж, ё, твою мать! Жопу, все, пизду Извините, ну нахер Задолбался я Ай. Все, хватит с меня Хватит Наверняка, это кому дерьмо не нужно, Хотя, все мы знаем, что по закону подлости, наверняка, это самая нужная вещь в этой игре. Пиздец. Вот лучше бы они сделали нормальные, блин, этот... Коллизии нормальные сделали. Чтобы не соскаливать вот с маленькой веточки, просто потому что непонятно, где она заканчивается. Или хотя бы просто пройти к костру. Сука. Ну что это такое, ёкарный бабай? Охуняй, бомби. Как же меня бомбить-то? Е-мое, ребята, мне. Ну то есть, вы, вы понимаете, то есть, когда босс сложный и просто накуканивает тебя, это нормально для Dark Souls. Когда тут сложная акробатика, это нормально для Dark Souls. Но когда творится пиздец, просто потому что тут все кривое через задницу сделано, это что вообще такое? Удар в падении, удар в маразме. О! Ты что ты будешь Это что такое, твою мать? Ну, ну что это такое? Да... До... Ремастер, ⁇ п... Ёп... Ну, <смех> у меня просто слов нет, сука. Ну, теперь понятно, откуда тут кровавые пятна. <смех> Ой, ⁇ п ты, мать. Да, вот, смотри, смогу. Блядь, ну, ну, ну, правильно, я сейчас еду, просто уж моделька кривая. Ить. <смех> Бизинды, иди сюда, у шопа. Шоп, говна, сколько нервов я с вами измотал? Ее. Порой эти недоработки помогают игроку, например, в городе Нежить. Можно спрыгнуть с одного балкона на нижний уровень, даже не имея ключа к нему. Ребята, в смысле, помогает? А, -а -за Зачем это надо? Неужели вам приятно начать игру, да? В, условно говоря, в храме огня? И потом тут же на копчике там через баги пропрыгать и... так, чтобы потом это. Тут случайно не иллюзорная стирка? Нет. А жаль. А... И сразу же горнило перо убить без и все, это игру прошел. А оно вам надо? И че, вот для этого? Это повод гордиться, серьезно? Ну, странно как-то, согласитесь. Она. Шмотки, конечно, женские, но Dark Souls тем и отличается, что какая разница женский, мужский. Че дать той носи все галантерийные эти. Мастерские да у нас закрыты. Так, понятно, перегруз. Поэтому что дают той жри, скотина. Так, тут у нас этот uh, сервис. Лифт. Кстати, лифт за счет огненной собаки в колесе, которая наверняка имеет отношение к хаосу. Здесь главное не просрать свою остановку. Остановку надо произносить четко и громко, чтобы водитель услышал. Вон, вон, видите, оттуда можно увидеть собаку, вон она ходит. Ах ты говно с ушами, иди сюда. Началось! Мои любимые враги, блядь, извините. Ну, я, я, я, я уже не, не, не, ты, не надеюсь не ругаться в Dark Souls на игру. Что это такой? К счастью, у меня эти... Жёг тебя, урод. Тупо... Ага, зашибись, они еще По ним еще и так не попасть. Крыса туловая. Животное такое. Сам придумал. Этих, прилюдоеда Скотина, что же тут за епические коллизии, ребята? Да что за проклятый стрим? Ну тут я помню, тут всегда так было. Да прочее, И там всегда так было. Ёп! Ах ты ж, сука ж ты, едри. Добро пожаловать в Dark Souls. Хуя себе. Если я хотел сказать вау. Ну, почти одно и то же. Не бежать. Подождать, пока он будет пятиться. Так ты ж, крыса ты, ёб твою мать, что за... Дебильный лок. Че за ебаный брейкданс? Почему сразу летит не туда, куда надо? Ладно. В конечном счете... Ой, блин! Господи, как же меня сейчас напугал этот пес! Ты тут вот мистический Иди нахер отсюда, урод! Ёкарный бабай! Я чуть стул не удобрил крыса, блин, ну ладно, он вообще ни при чем, уж я просто нервный стал после всех этих приключений, Ядрить их налево. Черное око, вот чувствую, мое черное око получит так хорошенько, но, ну все, мужик жалуется, что там этот с зубами скрежещет, поэтому все, пошел нафиг костер, погас, все вокруг уныло, прям, о. Здравствуйте. Извините, что я к вам лицом. Ах! Ни... Не... Да. Вот это я дал. Вот это я дал. Главное, значит, смотрите. Добежать. Что, сука, нетривиальная задача. Здесь ты, блядь, мастер перекатов. Так. И тут... Где-то можно встать Где-то вот, э, где блестяшка? Блестяшку не берите, пусть она для вас Гулять! Будет ориентиром Ну как это вот работает? Вставай, кусок говна Ничего ж не видно еще Если приглядеться, то можно заметить э, Зарю вот в том большом кристалле у него на спине Собственно так они их транспортируют Да, он любит прыгать очень любит прыгать, пидрило. Он может еще прыгать с подливы, как говорится, то есть кристаллы свои разбрызгивать. Бить его лучше чем-то большим тяжелым. Я их вообще из лука расстрелял. Ну да. То есть просто я постоянно встречаю. Ну как встречаю это, в это, принципе, как правило, одни и те же люди, которые пишут, что, мол. А вот ты, как последний трус, там как крыса, скерешься. Ты бежишь щитом вперед! Вау! Прикиньте, на, на, на, на настоящих войнах... Да, Те же долбанные спартанцы в тех же фильмах... Э, Шлищи, там и вперед. Вот это трусы. А вот ничего не понимают в настоящих мужских боях. Ну, серьезно, ребят. Это, конечно же, не настоящая война, но так и... Ничего. Это называется тактика, это называется выживание. Если ты можешь победить врага без особого вреда для себя... Зачем выпендриваться? Только если действительно нужно перед кем-то выпендриться. Буквально вот кровь из носа вот необходима. Там, не знаю, перед дамой сердца. Будучи какими-то там рыцарем, да? Или еще. Перед кем-нибудь, перед аудиторией, например. А мне все это не нравится. О, по кому-то проехались неплохо. Да, змеюка, что, больно тебе? падла, гнида, тварь, Раз. Ау! Ядрить я мозг. А? А? И далее, да? э, -э, -э, -э. Кто так еще может, так и я. Если вдруг кто не знает, так сказать, инструкция для новичков, забегайте и сразу, ничего не боясь, не останавливаясь, не здороваясь ни с кем, сразу бежите и аккуратненько. Ой, мужик, извини, я почти тебя на голосе. Все, разжигаем костер. Разжигаем костер. Здесь выгодно будет вожечь одну человечность. Не обращая внимания, крепость Сэнк строили на века. Не к там таджики. А настоящие советские молдаване. Вот, Поэтому ничего ей не сделается. Всего гиганта. Здесь три. Этот, тот, и третий. Отлично сказал, да? Короче, один кидает шары, катает, да? Нет. Этот шары кидает, тот шары катает, третий дергает за веревочку. У них самое настоящее разделение труда. Здесь существует отличная от нуля вероятность, что на голову спрыгнет дем этот. Не демон, вернее, а змея. Потому что они там над нами. Коса. Слушайте, а... мне просто интересно, при чем тут коса? Если... Речь, судя по картинке, идет о Болибардине. Просто вот уже интересно. Так, пламя, посох, коса. Ну какая то нахер коса? Это же Глефа. Есть, все. Все большие стрелы истратил. Я потому маленькие носил. Опа, опа! Сразу, в смысле, Америка, Европа. Вы посмотрите, кто нас там ждет. Это же снова тот сраный кра... Так, кстати, у меня еще и титанит кончилось, Блин. Надеюсь, этот, этот, этот сраный крабик хотя бы дружеский. Ребят, второй раз с, э, за стрим. Очень редкое событие. Сраный крабик. Я просто не знаю, как его еще назвать. Так, этот, кажется, не колдующий. Ах ты, сука. Колдующий. Нет! Ой. Ладно. Ты, ты, ты, это он так уклонился сейчас? Так, хорошо. Он ваншотается. Надеюсь, он не взорвется при этом. Кажется, с него должна падать человечность. Так вот, ребят, давайте пока постою рядом с ним. Да. А, значит, уникальное явление можете рассмотреть поближе. Не то, что прям совсем уж уникальное, но редкое. Так вот, он похож на крабика судя по конечностям, но его тело это это разбитое яйцо, из которого проросли некие отростки светящиеся. То есть, если вы помните, Филианора держала в руках яйцо или нечто очень похожее на яйцо. Вполне возможно, что это скорлупа одного из таких существ. Они про них вообще ничего не известно, но так как они появляются припом, это, благодаря каким-то манипуляциям с онлайном, то есть главное условие, чтобы там что-то в, в смежных мирах было, да, то получается, если так смотреть по лору, то эти существа это продукт манипуляции с пространством и временем, то бишь онлайн, да, это манипуляция с пространством и временем. То есть, если продолжать мысль, если, предполож... если взять мое предположение за правду, то вполне возможно, что скорлупа, то бишь тело бесконечности этого существа, его, так сказать, ну, будем проще говорить, его яйцо, да, оно способно удерживать вну внутри себя время как таковое, что, в принципе, Фиолеонора сделала. Возможно, то самое яйцо было нечто... Вроде вспомогательного артефакта для ее магии, который можно назвать иллюзией. Но это будет не совсем так. Ее магия вышла далеко за, за пределы того, что может обычная иллюзия. Вот. Такая. смирение, да. Такая вот, ребята, лор-минутка. Это все, разумеется, предположение. Но может спросить у Миадзаки. Лично. Он спрашивал у Миадзаки, Я спрашивал у Миадзаки, и он сказал идти спросить у Ивана. да. Да. Я ему запошлял, я ему сказал, что я все знаю. Я весь твой лор прохавал. Поэтому можешь смело ко мне отсылать. Вот он вас и отсылает. Так. Я, да, я забыл сюда сходить. Приобщились к этой замечательной культуре. Единственный верный, разумеется, да. Но по факту сейчас капитализм, да, и работодатель хочет, чтобы работник работал работу на работе, а не защищал там свои права, а не там боролся за что-то. Замечательно. Вот. И занимался прочей херней. Ты чё, ухуел, супчик такой? Не, не, тоже мне херморжовый. Что ты мне принес метательный нож спасибо в каком-то месте только удержал в этой Роби карманов блин нет кстати будьте аккуратны потому что давай критин -e -e блин ну давай Музик Музик Музик ты чё тупой? А, а, а, а, -а, -а. ну тогда понятно. Ты действительно тупой. Простите, что вы сомнился. Ребята, блин, ой, ой, ой! Иногда ваше сообщение так забавно смотрится, когда друзья друг к другу идут, один одно, другой другое. Извините, вы тут встали своей жопой Все заградили, а щепи Но Броня у вас крутая Не подскажете, сколько сейчас градусов ниже нуля Че, не подскажете, да? А зря Я, между прочим, по-человечески попросил Мне раньше везло Пошел Пошел, пошел Давай, делай уи Уи Правильно, так и надо а что если мир Бладборна, это Карим в очень далеком будущем? Я тебе так скажу, в очень недалеком будущем Карима не существует, как бы. То есть вообще. Вот на момент действия этой игры, вот я сейчас играю, Карима уже не существует, он уже канул в лету. Асторы не, не существует уже. Катарины, Береника, Балдер, все в руинах. Кроме Лордрана не осталось ничего вообще. Да и Лордрана как такового не, не, не существует. Мы по руинам бегаем, поймите. Вот, смотрите, это Гвин в молодости. Шутка. А это вот Гвиневер в молодости. Тоже шутка. А это вообще, по-моему, какая-то монолиза переделана, не знаю. Кто все эти люди на блюде? Ну, это мы знаем кто. Это персонализированная буферизация. Так. Блин. Еще один, ребят, краб. Красный. Господи. Что-то я уже начинаю сомневаться в том, что они такие прям редкие. Оп, оп, оп, оп. Какой я ловкий, как сука. Да что ж, такая медленная стрела. Бесит. Ага, вот это была быстрая, но тоже бесит. Хорошо, ладно. Пока вроде все в порядке. Ах ты ж, еб твою, ты... Еб, первый балет. Сотрясение третьей степени. Все, ребят. Уи! Уи! Уи! Хер моржовый. Ничего, ничего, нормально, нормально. Наконец-то можно у него скупать все самое полезное. А самое полезное здесь что? Все. Все. копье души. Да, обязательно. Сгустки, обязательно. Еще большую стрелу я возьму. И вот это. <с> И на этом мои полномочия yeah. все. Окончено. Вообще стражники тут, конечно, те еще остолопы. но таким надо быть, чтобы вот так вот сторожить. Придурок. Но в целом, некая тенденция к усложнению такая действительно есть. Говорят, Bloodborne там вообще жопа. С другой стороны про Демон Souls тоже говорят, что там Жепа. Вот сейчас смеюка дернет за рычаг и дудочка начнет играть. Это, значит, старый такой громофон. Поползли медузы. Судя по, судя по звуку, это кажется Николай Басков, да, играет. А вы, а вы куда, ребят? Я вам не мешаю, э? Мразь. А ты-то куда? Ты же должна стрелять этими говном всяким. Ладно. Тебе же хуже. Даже ведь выманивать не пришлось. А гармошка у них вот то сломалась, походу. И бы с ней. Когда я дошел до Вамуса. Это было, это было мое уже второе, как минимум, прохождение. при первом я его просто не нашел. Ну вот, видите, я вот об этом и говорил. Притом вот я сейчас спустился. Да, да спуск... Какой? Ёп! Да... Пиздец. Вы, вы... Ну вы... Ну вы видели, да? Почувствовали блин, себя небитыми. Сейчас устрою. Так, это не то, извините. Извините. По вашу душу у меня особые стрелы. Так, больше мне, по-моему, скакать нигде уже не придется. Коллекция книг донцовый. Это уже библиотеке Шутка засчитана. Ага. Судя по современным тенденциям, вторая половина будет заставлена всякими 40 оттенков. Пишите 50, 50 оттенков серого, прошу прощения. Как я мог забыть? этот бестселлер. И прочими попаданцами. Так. Ну что, наконец-то выходим из тюряги, так сказать, на свободу с чистой совестью. Ох ты ж, я... Извините. Товарищ начальник, меня же отпустили. Культурные какие все. Так, а там ничего не лежит? Нет. Там, там стоит силуэт бабы и и угорается с меня так здесь кажется тоже двое да не просто ж так он отходит не просто так зараза осадили блин все маги пидорасы ну кроме меня конечно я богопотобен вы же не будете с этим спорить надеюсь ты куда ты куда дерегуй иди сюда жопа с ушами иди сюда смысле? Какие же вы тупые, а? Ну какие вы тупые. Ну и ладно. Да стреляй ты уже говна, кусок. Понятно. Видите, ребят, как все весело на самом-то деле. А вы говорите, Dark Souls. Атас просто какой-то. Видите, раз на раз не приходится. А вы еще что-то там про боссов. Сложные, легкие. Все разные, ребят. Кому-то двух мобов вот убить, это уже целая трагедия. Вот мне сейчас. Как ваш папа Ситы завещал, педик. Так. Где там Рычаг. Librarium. Привет. Хотелось бы выразить тебе благодарность за все то, что ты делаешь, точка, На современном ютубе мало кто может сравниться с тобой по качеству видеороликов, точка. Желаю удачи во всех твоих начинаниях. Ну в этом я сильно сомневаюсь, точка. Ну спасибо, точка. У тебя стрела в спине. Вот тоже мне проблем, блин. У некоторых она в колене, ничего, живут как-то. Стражниками он работает. На полную ставку, между прочим. Ах ты сука. Ах ты ж, еб твою! Один пидор в текстурку провалился, другой пидор со спины атакует. Хочешь меня всех хранить-то буду, а блядь. Ну вот, ребят, началось. Полоса невезений. Помер и все, почувствовал вкус крови, да? Хм! Еб твою ма! Вот этот вот это, вот это я понимаю, ребят Коллизис большой буквы Кал Знаете что, ребят Сами разбирайтесь О, кажется кто-то упал О, оба упали Это вам моя месть изощренная Петушки Сейчас вот еще вот этой суки буду мстить 30 косых Надеюсь с нее столько же упадет, минимум да? Да. ⁇ -мо ⁇ какой он жирный. Давайте-ка мы его сманим. <ривот> Давай, пошел, пошел, пошел, пошел, пошел. Нет? Давай, пуй! Приятного полета, педик. Завалялось, завалялось. Ну, то есть, ну, как-то нет, знаете. А, нет, нет, не вздумай, кусок говна. А, физические, физические, ладно. Ребят, это уже четвертый сраный краб. Что за напасть? Чем я так приглянулся? Пошел нахер. Вот так вот. Но, кстати, он обозначил мне путь. Если бы я его еще запомнил, был бы вообще замечательно. Да, дела, ребят. Только не вздумай сейчас упасть. Какие тут все кривое. Так, да, блин. Человечности. Ради этого я корячился, что ли? Тоже мне. Так. Сколько тут не ходил, крабов не помню. Потому что, ребят, крабы это уникальное явление. Вот те, кто смотрит мои стримы, те как раз -таки постоянно сталкиваются с уникальностями. У меня уже 4 краба за стрим, ребят. Я столько за все прохождения не видел никогда. А вы вот как удачно зашли. Поэтому всем сыру за мой счет. Блять, да чтоб тебя! Кусок говна. Слушайте, ребят, в жопу этого голема. Я с ним сражаться буду дольше, чем блин ситом. Серьезно, просто пробегу его. В смысле не прыгай? Там наверняка кусок чего-нибудь важного лежит. Но вообще, по идее, после приземления такой махины... Грот должен был. Если уж не обрушиться, то как минимум. То как минимум сильно так покачнуться и.. Ах ты ж, етить твою налево, ребят! Что творится, творится. Откуда это говно? Блять, <свали> <свали> вы только подумайте, а. Вы только подумайте, ёбаная ракушка пробралась. Помните ту шутку про три ракушки из этого, из Demolition Man? Мне и одной хватило. Кстати, вы не знаете, как пользоваться тремя ракушками, нет? Зени, мужик. Я понимаю, что ты породил то, чем я пользуюсь, но... Хватит, мне скоро блевану уже. Что ты крутишься, как сучка? Что, колдовство против колдуна плохо идет, да? Особенно а если этот колдун хитрой крыса, она ну, вроде меня. Ага, ага. Ой, ой ой Чуть еще дополнительные 10 дырок в жопе сейчас не заработал. Да сколько ж можно его рубить-то? Я знаю, у него магическая защита замечательная. Но... Ну, блин. Пролетарий требует хвоста. Сколько уж можно? Я уж половину снял. Не тот хвост? Ох, твою мать! Задний. Что, передний, что ли, есть? Сука! Ребят, и что мне с ним делать? Блядь. <свист> Обидно С другой стороны за тем хвостом хотя бы бегать легко а... <свист> Ёб твою мать <свист> Заебись за хвостом сбегал Это знаете, когда один раз проигрываешь Начинается череда неудач Какая-то такая психологическая ловушка на самом деле Вот и он. задний хвост, передний хвост, понаприклеил тут себе хвостов, боже мой, дракон. Слепой, тупой, глухой, слепо-глухо-тупой. Давайте-ка я, пока он там бесится, попробую радикальный метод. Жопа кристаллическая. И музыка, кстати, идиотская. Что это такое? Кто, кто там выл в микрофон? Серьезно. Ебать. Ребят, да ну нахер мне этот хвост. Ну просто уже бесит. Так, стоп, а я, я еще, еще и человечность не могу восстановить, что ли. Ну ни хрена ж себе. сходила за хлебушком. И ни одного камня, что ли, нету. Параша, зато куча говна всякого непонятного. Потому что меня это уже бесит. Убить ситу вообще не проблема. Отрубить хвост ситу вот блин. Лучше бы я три раза убил сита. Лучше я убил трех ситов одновременно. Ну, нам уже как-то поздновато. Мы 30 часов только в прологе. То есть до корабля вот дошли и награли 38 часов. У нас чуть жопа не треснула. Такие пироги драги убьем, да? Вот жопа отвал... А, крыло отвалилось. Вот что значит, ребят, питаться бургерами и бигмаками. Надо за желудком следить. Тогда части тела отваливаться не будут. Поэтому не берите пример с дракона, берите пример с меня. Я питаюсь гречкой. Да, бигмаки заканчиваются, конечно. Прячемся обязательно за колоннами. Не обращая внимания на дебильный рэк когда уже мертвые колеса подпрыгивают. Делай вид, что они живые. Скотина неграмотная. Блять! Ну ты пиздец какой-то! Вот лок! Ох, какой тут заебатый лог, блять! Нихуя вообще ничего взять не может, этот самый лог. Да, ну, честно говоря, он и в последующих частях сильно лучше не стал. Но... Стал, но не сильно лучше. Гидру я уже мочил. Да, по поводу сна. Короче, ну, сами знаете, насчет снов их до конца пересказать полностью довольно проблематично. Поэтому расскажу, что помню. Так вот. Ты, давай шутить. Значит, я джедай. Я и некоторые мои знакомые из э, той группы, которой мы занимались э, реставрацией спортклуба, да. Вот. Мы проходим испытания джедаев, учимся, тренируемся, Ну и, как вы знаете, финальные испытания для джедаев это собрать собственный меч. А кристаллы, как вы сами знаете, да, их надо самому найти, они растут там где-то, да. Вот. Иначе мы все разбрелись, ищем кристаллы, как и положено. И, короче, мы ищем кристаллы, все их находят, и вот. И я нашел все кристаллы всех цветов, там, синий, зеленый, пурпурный и куча всего прочего. Вот. А, возвращаясь к наставнику, а он говорит, так, Иван, слушай, ну ты ведь э, знаешь же, что кристаллы, они вот как бы сами выбирают тебя, то есть как палочку выбирает волшебника, да? Они как бы к тебе тянутся. Ну вот. И, значит, мне говорят, слушай, ну, ну, ну, ну тебя же ведь... Тоже... Блин, кто-то мне смс-то Сейчас поставлено, без учка. Вы мне дадите рассказать уже или нет? Ну вот. Мне говорят: слушай, ну у тебя же в наборе желтого кристалла нет. А как же ты без желтого? Желтый это же ведь тот, который тебя выбрал, он к тебе тянется. Так что испытание ты не сдал. Иди ищи желтый. Я, короче, такой думаю, да вы там охренели, что совсем, ну как желтый, я ж не люблю. Иди еще желтый! Я думаю, ну ё, Пошел искать желтый, искал везде, зашел в какой-то саный вонючий подъезд, какой-то глухой, темный, обычный такой, знаете, вот который вот в России-то стандартная наша. Там искал желтый кристалл. Зачем его там искал, не представляю. Но там его тоже не было. В итоге я вернулся, начал там с ребятами, с команды ругаться. Мол, да блин, ну какого хер, да пошли все в жопу. Да нет у меня этого желтого кристалла, дадите его в сракову в таком стиле. И в итоге я вижу там откуда что-то там, то ли между книжек, то ли там из какой-то авоськи торчит желтый кристалл. И тут я, короче, умом... Понимаю, что это кто-то из ребят специально его сунул туда, чтобы я его увидел. То есть я понимаю, что это не, не я его нашел, это просто мне, мне так пытается помочь, чтобы я тут не орал. И я понимаю, да ну нахер, я сделал вид, что я его не видел. Вот. И потом, короче, я куда-то ушел, но мне там в, в итоге, то ли позвали назад, то ли я сам пришел. Там какая-то была битва стенка на стенку. И вот идет подготовка, и мне дают меч синего цвета, но он, знаете как. А в нем клинок, он внутри, а снаружи такая вот железная хрень. То есть фактически мне, мне дали световую дубину. Ну, то есть просто вот обычную железную дубину, внутри которой световой меч. Я такой беру ее. Клинок, кстати, синего цвета, только думаю, нормально. Это все, что я помню из этой части сна. Вот такой вот маразм порой снится. Спасибо. О, лекарство от яиц. Я не знал, что яйца это болезнь. Извините, конечно, меня, но... Ну, ладно, бог с ним. Хорошо, если... А, хотя, что, в принципе, я такое говорю? Фу, какой я неправильный. В современном мире пора бы уже понимать, что гендер не два, а сколько там, 52, напридумывали эти придурки совсем. Чик... Чиканутые, блин, насколько ж надо в маразм впасть, серьезно. Вау, вот это я понимаю, вот это я понимаю проработку. Вот ты сучка, ладно ладно я переживу это как-нибудь так ай ты ж Ни хера себе выбедали, а вот там блин ремастер ребят да в жопу такой ремастер честное слово Аж ты сука такая Да какого ж черта ты ёб Садовник хренов О, наконец-то А половине, смотрите, что творится хм... Поздновато я, конечно, опомнился Ну ладно Ребят, смотрите туда Это опять что крабик красный Это реально краб Пятый краб за игру Ничего себе. Нет, ну то есть. То есть.. То есть, без шуток. Так. Где там эта шняга? Я бинокль-то убрал, по-моему. А, нет, вот. Сейчас проведем исследование. Ребята! Уникальные уникальности на каждом шагу у нас поджидают, а? Да. Прям вот чуть-чуть же не хватает. Кстати, возможно, этот. Блин, вот сейчас бы, кстати, эти наводящиеся кристаллы бы прям спасли. Отца русской демократии, да, ребят? Пошел ты. Юппи! Уи! <свы> <свы> <свы> Краб! Ты шо? Охренел! Ребята, сегодня еще один уникальный стрим. Опачки, а вот то, что я искал. Двойная мать твою человечность. Правда, потратил два капья на этих придурков. Ну ладно. Ладно, оно того стоило. Ой! Ну, у тебя и рожа. Так долго за компом будет сидеть, вот как я. У вас также глаза будут светиться в темноте. О, блин, я помню эту местность. Это я удачно сюда, с фонариком. Привет, мужики. Обзор девятого эпизода по слитому сценарию. Хочешь? Нет, не хочу. Мне плевать на слитый сценарий, я уже сказал. Я... все. Тайная тропа. Не помню тут никакой тайной тропы. Ребята, тут есть тайная тропа? Подскажите, пожалуйста. Ой. А вот уже, собственно говоря, и не надо мне ничего подсказывать. Что у нас, помимо тайной тропы, замечательной коллизии. Сам пос... поскользнулся на бездне. Вот на этой вот разлитой. Ага. Ой, даже куда-то вторгся. Теперь я дух мщения, и сейчас меня вот прям сходу напуханит. Замечательно. Потрясающе. А как-то он ушел. А что это вообще был, ребят? Слушайте, я, конечно, не специалист, но... Ребята. А... Разве он не должен? А-а-а! Читак. Ну, потрясающе, что. Ну вот и, собственно, Пп по -по шлись, ребят. Вот ответ на ваши вопросы. Погнали отсюда, пока не забанили. Серьезно. Это уже бред какой-то. Я понимаю, когда Dark Souls Prepare Юанус Туда Эдишн ни никак не не контролировался в плане читеров, да, потому что все уже давно на него забили, и в Steam его ввели, а чё толку, С сетевая игра не работала ни хрена. Поэтому там все держалось лишь на честном слове. Ну вот нормально, все. Главный ребят сейчас звук уляжет. Спасибо тебе большое. Добрый человек. Ой, я кажется, на кому-то на ухо наступил. Ага, принцесса Заря. Одни хер валяться, где попало. Так вот, ребят, самое главное в Dark Souls, в Bloodborne, в Demon's Souls, в любой игре, это получать удовольствие. Если ваша игра доходит до зубного скрежета, и вам уже просто принципиально надо убить лично босса, не вызывая фантомов, не знаю, не пользуясь щитом, бегая голым, там, не знаю, на барабанах вместо джойстика, там, да, или там на электрогитаре, просто чтобы перед кем-то потом выпетриться, типа «я смог», тогда лучше не надо, не тратить себе нервы. Потом в будущем аукнется. С лукого наш пыль слетела. Это ж как надо дотянуть-то? Апью, Вот так вот, долетался. Ну, справедливости ради надо сказать, что Коломит он хоть и могущественный, и спасу нет, но все-таки он немножечко уже был раненый. Так как он поражен тьмой, и если присмотреться к тому, как он летит, можно увидеть, что не очень ровно. Не знаю, может, он просто в принципе такой сам по себе. Может, у него геморрой там условно какой нибудь Ой! Ой! Я думал, тут лестница. Ай, ладно, насрать вообще. А, отлично. Я всегда с собой беру собаку. Не в рифму, но очень похоже на происходящее. Ну, что это такое? Ну, -мо, Коллизию мне в рот. Всё, нормально. Так, и где знай? Ага, во. Заебомба. Мегафаги... Слушай, а это не тот же самый, нет? О, это ж... Это ж ча мужик. Все, ясно. Как этот, Анонимус. Ну, ладно, тогда, значит, хоп, я душ ему в задницу ой ой ой ой ёй ёй ёй ёй ёй Это ж его долбанный телекинез, от которого ха, в ушах звенит. Ядрён батон. Ядрён дракон. Ах ты ж, курва, нихи Анонимус не помог. Знаете, чё? Давайте я возьму железный елдос этого мужика. Этого Логана. Логана большой э, большая шляпа. А вот и Соляра скучает почему жизнь галуна все так плохо не сын я тебя между прочим спас а ты даже не догадываешься а ты даже не знаешь наших имен потому что мы не снимались фарш фарсажа фарш сажа я будь юз если бы они не делали фильм по звездным войнам не в смысле сказали что не будут делать а именно вот не, не делали то есть вот вот просто вот, как бы это странно ни, ни звучало, но взяли и прекратили. Я вообще сказали, а пошло в жопу эта самая сага. Вот. Мы, короче, сейчас ее продадим. Кому? Обратно Джорджу Лукусу. На тебе еще 4 миллиарда. Видишь, только забери назад, ты сними что-нибудь нормальное. А Лукус такой скажет: ребят, вы как это? Познаваться похватились. Я уже старый, я уже ничего не умею. Я нормально уже тоже снимать не могу. Давайте продадим ее, например, Netflix. Вот. И, короче, Netflix сделает замечательный десятый эпизод, где все будут черными геями и лесбиянками одновременно, не знаю. В общем, максимально толерантный фильм. А еще лучше пусть продадут права Михалкову, да. И тогда, короче, выяснится, что... Uh, собственно говоря, этот Дарта Сидиуса заборол не Люк и даже не Вейдер, а, видите, просто паучок. Паучок, он, короче, спускался по паутинке, а потом очки там, ну, вы помните, да. Тряпки, все загорелось, все взрывается. Короче, оно как-то там само и вопреки. А потом пришел, короче, комендант и всех расстрелял. Понимаете? есть такой момент э -э забороть первый корешок можно первого жучка можно тысяч не слишком ли много что-то мне подсказывает что так. ты либо обманываешь нас либо ты дебил. и ты занес мне денег чтобы сказать мне что я вас обманываю и, и я дебил и кто из нас после этого дебил серьезно надеюсь ты там хотя бы три копейки занес или там 50 рублей, не знаю. Мне достаточно. Я, конечно, думал поставить 300, но подумал, что нормально, хватит мне и 100. Тебе, как обычно, я в карман не лезу. А в чем я вас обманываю, мне вот интересно. То есть, в принципе, даже если, допустим, я куплю компьютер за 5 рублей, а остальные там 99 тысяч, там, сколько, 995 рублей потрачу на шлюх, наркоту и бухло. Вам какая, в принципе, разница? Ну, серьезно. Я не помню, чтобы, э, кроме каких-то благотворительных э, моментов, блогеры отчитывались за свои донаты. Это как-то странно, согласись. Ну, блин, с кем я разговариваю, если ты такими вещами занимаешься. Короче, Возвращаясь к боссу Короче, проблема сейчас в том, что пол Начнет рушиться И, Да, можно пытаться Где-то укрыться Слишком далеко э э Ложа не достает Называть колыбелью Как-то язык не поворачивается Давайте, к таком случае, еще один Нестус навернул За здоровье Собянина, как говорится вот. И сразу бегу. Смотри. Ах ты ж! Таджики строили вот, наверняка. Ой, ой, ой, ой, ой. Я ж помню, как вот все. Ах ты ж! Мать моя, черешня. Тихо-тихо-тихо-тихо. Только не... Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, пожалуйста. О, спасибо. Спасибо тебе. Призраки, кстати, сносят очень так неплохо здоровье. Бьют мощно. Помогает физическая броня. Ну так, я маг. говна. Ко мне это не относится. Поэтому, как последние сучки, бежим щитом вперед и не упендриваемся. Треснувшие красные локасы чьи то жопу подобрали. Замечательно. Символичнее некуда. Мне когда закончил с перекрестком, я как будто вот освободился от всего этого. У меня много из головы, в принципе, уже вылетело. В смысле? Уи! Дуралей. Оу! оу! оу оу оу Кто еще тут скажет дуралей? А, понятно, он. Веселые ребята. Все-таки я лучше сбегаю назад. Поэтому пусть он меня в эту яму спнет. Активируем скрипт. Опа, опачки. Да сколько что-то этих крабов-то. Это уже какой? Седьмой? А я ведь считал, что они редкие. Тоже, ребят, спасибо, что были со мной этот непростой местами путь. Спасибо, что поддержали меня, в том числе и финансово. Закончил, закончил я про проходить первую часть Dark Souls. Надеюсь, мне удалось вам показать, что игра вполне себе хорошая и достойная, несмотря на то, что в ретроспективе смотрится уже совсем не так хорошо на фоне своих э более старших сестер, скажем так. Однако... Играть в нее или не играть, решать вам. Вот. Тоже касается, в принципе, и версии игры. То есть, можете играть в Prepare to the edition, но если у вас каким-то боком уже есть ремастер, лучше, конечно, ремастер, просто потому что он банально чуть постабильнее. Но, как вы, наверное, уже заметили, по крайней мере, некоторые из вас, глюки все те же, ошибки все те же, баги все те же, маты все те же, поэтому... Слишком много в атримастеров, все-таки не ждите. А на этом я, наверное, с вами прощаюсь.